Добровольцы, welcome on stage, что называется. Итак, выходим. С таких слов вчера известная телеведущая, журналист и генеральный продюсер телеканала Мач ТВ Тина Канделаки начала свой диалог со студентами Казанского федерального университета. Для разогрева и настроя аудитории на активное общение Тина Канделаки позвала всех желающих на сцену и предложила стать в панку на минуту. Свой спортивный эксперимент со студентами она объяснила еще и тем, что в новом цифровом обществе физическая активность крайне необходима. По мнению Канделаки, каждый человек может стать гением. Каждый из вас... Может стать гением. Каждый из вас может стать великой актрисой, великим журналистом, великим продюсером, великим интерпренером. Чтобы быть гением и всегда оставаться актуальным, нужно саморазвиваться, обновлять знания и уметь распоряжаться своим временем, считает Тина Кандалаки. На встрече была затронута и актуальная тема мессенджера Телеграм. Известная телеведущая поделилась мнением об анонимных каналах и рассказала, какое влияние они оказывают на общество. В современном мире, как мне кажется, как, опять-таки, я читаю у футурологов, сложно что-то запрещать. Надо просто всему обучать и культуру поведения, и этику поведения в соцсетях, в мессенджерах. Студенты также задавали вопрос о распорядке дня Канделаки, о ее отношениях с Ксенией Собчак и об интервью с медийными лицами. Завершился диалог с Тиной Кандалаки в совместном селфи. Адель Хасанова, Анна Глазунова, Андрей Багаудинов, Универньюз.